Смотрим дом в закрытом коттеджном поселке. Ровная территория, бетонная дорога, дома в едином стиле и опорная стена за домом. Теперь заходим. Здесь гостевой санузел, напротив гардеробная, дальше котельная и кухня-гостиная с видом на территорию коттеджного поселка. Рядом большая спальня с тем же видом и еще две спальни размером поменьше с другой стороны. А здесь совмещенный санузел. Площадь дома 115 квадратных метров на 3,5 сотках земли. Электроэнергия центральная, вода – общая скважина. Канализация ЛОС. Звоните.